здравствуйте дорогие друзья темой нашего сегодняшнего разговора будет буллинг особую актуальность сегодня эта тема приобретает для детей украинских беженцев получающих образование в школах е.с. и в частности в школах болгарии казалось бы но ну, что тут такого Ну, буллинг и буллинг явление так сказать обычное но вот оказывается, что именно для детей украинских беженцев в ЕС и, в частности, в Болгарии, это явление стало представлять особую проблему. Почему это так? А оказывается, потому что учителя болгарских школ в своей массе абсолютно не владеют информацией о правовых методах защиты от буллинга, установленных законодательством Болгарии. Это стало очевидным в процессе дискуссии на эту тему в одной из групп социальной сети Facebook. Одна из украинских беженок задала простой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с буллингом в школе? Как решили проблему? В процессе дискуссии стало ясно, что все участники учебного процесса стараются действовать так, чтобы имеющие место в болгарских школах факты буллинга в отношении украинских детей не рассматривались ни как уголовное, ни как административное правонарушение. В основном давались советы о том, чтобы решить проблему разговором с учителем или с родителями правонарушителя, может быть обратиться в управление образования и посольство Украины или просто перейти на домашнюю форму обучения или использовать право на самозащиту. Всеми этими средствами, конечно, можно пытаться прекратить буллинг, но, как стало понятным, они, эти средства, недостаточны для того, чтобы решить проблему в целом. Оказывается, болгарские учителя вообще не понимают того, что несовершеннолетние ученики и их родители могут быть привлечены к ответственности за буллинг. И заявляют, что украинские дети это дескать, гости, а значит должны терпеть буллинг от болгар, поскольку те их приняли в качестве беженцев. Мои разъяснения о том, что за буллинг предусмотрена уголовная и административная ответственность, встретили негативную реакцию со стороны учительницы болгарской школы, заявившей, что никакого привлечения ни школьников, ни их родителей за буллинг в Болгарии быть не может. На мой совет матери потерпевшего, чтобы та пригрозила заявлением в полицию, что может иметь последствия привлечения родителей нарушителя к ответственности, последовала реакция учительницы в виде. Глупости пишите, не раздражайте болгарских детей и их родителей. В полиции над вами будут смеяться, а болгарское общество ненавидеть за такое поведение, которое вы предлагаете. это Болгария. А вы – гости. В ответ этой мадам я сообщил, что дети из Украины – это не гости, а иностранные граждане со статусом временной защиты. Они имеют полное право на защиту и за нарушение прав украинских детей болгарские правоохранительные органы обязаны привлекать нарушителей к ответственности. В ответ мне последовало следующее. Мы в Болгарии детей не судим, а вы вообще слышите, что говорите? Как у вас в голове может быть такая ерунда? Это Болгария, и мы бережем наших детей. В ответ я сообщил, что в Болгарии за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними детьми, к ответственности привлекают родителей. На что учительница мне ответила. Откуда у вас эта недостоверная информация? Если ребенок совершает нарушение, назначают психолога, так делается. Родителей детей мы не наказываем, не привлекаем к уголовной ответственности. По нашим законам малолетним не предъявляют обвинения, вот и все. В ответ я сообщил, что я юрист и порекомендовал ей, проконсультироваться у болгарских юристов, чтобы удостовериться в том, что я прав. На что получил ответ. Тут мы детей не судим и не наказываем родителей. Я учитель и знаю, что можно, а что нельзя. У меня были проблемные ученики, никто не издевался над родителями. Вы не говорите по-болгарски, поэтому очень сомневаюсь, что знаете наши законы. И как работает система, здесь, в нашей стране, ты не адвокат, у тебя нет прав адвоката, и ты не член коллегии адвокатов. В общем, позиция стала ясна. Поэтому я ей изложил свою позицию и думаю, что она соответствует действительному положению вещей. Моя позиция в этом вопросе такая. В Болгарии существует законодательство, которое запрещает буллинг и насилие в школах и других общественных местах. Согласно Болгарскому уголовному кодексу, буллинг и прочие формы насилия могут квалифицироваться как преступления, которые могут привести к уголовной ответственности. В 2016 году был принят закон, который обязывает школы и другие образовательные учреждения разрабатывать и внедрять программы по предотвращению буллинга и насилия. В рамках этих программ школы обязаны проводить тренинги и обучение для учащихся и персонала, а также создавать механизмы для обращения за помощью и защитой для тех, кто стал жертвой буллинга. Кроме того, в Болгарии существует несколько неправительственных организаций и программ, которые занимаются проблемой буллинга и насилия в школах. Одной из таких организаций является Фонд Стани и Надя, который создан для борьбы с насилием и дискриминацией в школах. Фонд проводит тренинги и семинары для учащихся и учителей, организует кампании по пропаганде толерантности и уважения к различиям. Таким образом, в Болгарии существует законодательство и программы, которые направлены на предотвращение буллинга и насилия в школах. Однако, как и в других странах, проблема буллинга все еще существует и требуется дальнейшая работа для ее решения. В Болгарии, согласно Уголовному кодексу, буллинг и другие формы насилия могут квалифицироваться как преступления, которые могут привести к уголовной ответственности. В частности, статья 134а Уголовного кодекса Болгарии устанавливает уголовную ответственность за насилие или запугивание. Совершенное против несовершеннолетних. Эта статья может быть применима к случаям буллинга в школах или других общественных местах. Кроме того, статья 214а Уголовного кодекса Болгарии устанавливает уголовную ответственность за насилие, запугивание или иное оскорбление которые причиняют физический или психический вред жертве. Если такие действия совершаются против несовершеннолетнего, то уголовная ответственность может быть усилена. Таким образом, буллинг и другие формы насилия в Болгарии могут привести к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом. В Болгарии может быть применена административная ответственность за буллинг в школе в соответствии с законом о защите от насилия в семье и предотвращении домашнего насилия, который применяется не только в отношении семейного насилия, но и в отношении насилия в школах и других учреждениях. В соответствии с этим законом насилие в школе может быть квалифицировано как административное правонарушение, за которое налагается административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3000 левов, это от 250 до 1500 евро, или других административных мер, направленных на защиту жертвы. Кроме того, существует национальная программа за превенцией на буллинга и за подобрявание на междуличностные те отношения в училище -тата. Национальная программа по предотвращению буллинга и улучшению межличностных отношений в школах, которая была разработана в целях предотвращения буллинга в школах и защиты прав детей на образование без насилия. Программа включает в себя различные меры, направленные на обучение педагогов и родителей по предотвращению буллинга, улучшение межличностных отношений в школах, а также на оказание помощи детям, страдающим от буллинга. В Болгарии также существует специальное учебное заведение, называемое «Молодежки социалне институции которые предназначены для несовершеннолетних, нарушивших закон. Эти заведения функционируют как спецшколы для несовершеннолетних преступников. Младежки социальные институции ориентированы на реабилитацию и социализацию подростков, которые совершили правонарушение и предлагают различные программы образования и профессиональной подготовки, а также психологическую помощь и поддержку. Обучение в молодежке социальной институции осуществляется на основе государственных образовательных стандартов, а также с учетом специфики подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации. В учебных заведениях Обеспечивается образование как для основной школы, так и для профессиональной подготовки. Кроме того, младежки социальной институции предлагают различные программы реабилитации и социализации, направленные на укрепление межличностных отношений, развитие социальных навыков, а также на формирование здорового образа жизни и профессиональной ориентации. Так что не стоит бояться обратиться с заявлением в полицию по поводу буллинга, поскольку защиты от педагогического персонала болгарских школ украинским детям, как видно из позиции болгарской учительницы, ожидать не приходится. Сам факт обращения поставит на свое место все, что так упорно не хотят урегулировать учителя болгарских школ. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До встречи.